СНН сообщила о тяжелой болезни северокорейского лидера Ким Чен Якобы такую информацию журналистам передал источник в администрации президента США. Руководство Южной Кореи говорят, что по их данным Ким жив-здоров. Впрочем, есть один конкретный факт, который может многое сказать о состоянии лидера КНДР. Мария Коровина разбиралась. Опустила без него северокорейская земля. Блистательный товарищ Ким Чен Ын, между прочим, это официальный титул, не показывался на публике уже больше недели. И просто небывалое событие пропустил главный праздник страны, День Солнца, когда вся Северная Корея отмечала 108 лет со дня рождения Ким Ир Сена, основателя страны и дедушки Ким Чен Ына. По данным американской разведки, нынешний глава КНДР прикован к больничной койке. Якобы перенес сложнейшую операцию на сердце, и у него стали отказывать внутренние органы. Официальные лица США сейчас заявили мне, что они изучают разведданные, согласно которым здоровье Ким Ченена в большой опасности. Он перенес хирургическую операцию. США получили разведданные, что у него были осложнения после операции и что из-за этого его здоровье под угрозой. По данным разведдания. Отчетов Вашингтона Ким Чен Ин страдает гипертонией, диабетом и заболеванием легких, ведь он заядлый курильщик. Хрустальная пепельница – главный аксессуар. В семье лидера ее всякий раз приносит родная сестра, когда его бронепоезд делает остановку по пути на саммит. Будь то встреча во Владивостоке или в Ханое, кстати, о сестре. Именно ее на Западе считают преемницей Ким Чен Ина в случае его смерти. Самого лидера последний раз видели 11 апреля на заседании Политбюро, якобы, как бы уже тогда он чувствовал себя из рук он плохо. Хотя в официальных новостях об этом, разумеется, ни слова. Состоялось заседание Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Оно прошло в здании штаба Центрального комитета Трудовой партии Кореи. По данным источника, на который ссылается CNN, уже на следующий день, 12 апреля, в Пхеньяне был замечен вертолет и кортеж машин, которые обычно перевозят первое лицо государства. Процессия якобы направилась в одну из секретных больниц, которая находится под охраной личной гвардии и сотрудников первого управления Пхеньяна. В прессе поползли слухи, уж не заразился ли глава Глава КНДР коронавирусом. Вся информация по числу заболевших в стране держится в строжайшей тайне. Официальная же версия заразившихся нет. Но так ли это на самом деле? Когда началась вспышка COVID-19, в стране увеличилось число смертей. Однако врачи просто не осмеливаются поставить этот диагноз умершему. К тому же в стране нет необходимых средств диагностики. Впрочем, это уже не первая попытка похоронить Ким Чен Ына. В 2014 лидер отсутствовал аж шесть недель. Когда он вновь появился, южнокорейские журналисты заметили, глава государства поправился на несколько десятков килограммов. Сегодня в официальном Сеуле говорят, Ким скорее жив, чем мертв. Вернее всего, находится в загородной резиденции и продолжает работать в обычном режиме в компании ближайших соратников. Другая версия, лидер отправился на священную гору Пектусан, где он всегда появляется перед важными политическими заявлениями.